Итак, заслушивание новых ароматов мы перенесли на следующую неделю, Наталья, настраивайся, потому что я в чате партнерных стилистов написала, а ты не ответила, вот, поэтому, видимо, не видела, да, пропустила, поэтому перенесли на следующую неделю, дождемся, когда у нас Беларусь тоже получит новые ароматы чтобы девочки тоже послушали и могли принять участие. Чем больше людей принимает участие в таких публичных заслушиваниях, тем оно получается объемным, интересным и ну, то есть дает более такую картинку объемную. Вот, поэтому ждем, когда дойдут ароматы. Соответственно, все, кто хочет принять участие в этом заслушивании, тоже на следующей неделе в понедельник традиционно в 11 часов присоединяйтесь. И следующая встреча у нас будет посвящена заслушиванию ароматов бланк и ружь из коллекции Colors. Вот. Правильно, конечно, называть коллекцию на французский манер, но я почему-то решила язык не ломать, я по-английски называю коллекция Colors. Вот. Поэтому приходите в следующий понедельник с пробничками, с блоттерами или там с флаконами, то есть у кого что есть. И будем слушать два новых аромата, заслушивать. Будем создавать образ этих ароматов. Вот. Поэтому сегодня у нас с вами встреча на свободную тему, что называется. Можем поработать по вашим вопросам-ответам. То есть если у вас какие-то есть вопросы, если у вас какие-то есть ситуации, которые вы хотели бы разобрать, мы сегодня можем этому посвятить время каких-то больших новостей на данный момент нет, каких-то там серьезных новостей, да, вот, от себя могу сказать, что сейчас работаю над курсом Косметичка, те, кто подписан на мой YouTube-канал, уже видели, что там появился обзор нового каталога, вот, то есть я сейчас все собираю воедино, сразу скажу, что Косметичка будет работать по, на том же, в том же чат-боте, который и был, поэтому эта ссылка будет действительно активна. Единственное, если вы захотите посмотреть все сначала, что называется, увидеть все изменения, вам нужно будет перезапустить этот бот. Вот, то есть нужно будет его остановить, зайти в этот чат остановить его и запустить по новой. Вот, информацию в течение недели отправлю. В принципе, уже можно перезапускать, потому что первые. Первые занятия уже выложены, Вот и до конца недели я доделаю все остальные. Как только доделаю все, я обязательно в чатах напишу. То есть можно будет ботом пользоваться по-прежнему. То есть можно будет его использовать для работы с новичками. Для тех, кто не знает, скажу, что этот чат-бот предназначен для знакомства с ассортиментом продукции. И он больше ориентирован на новичков, которые только приходят в компанию для того, чтобы они получили более развернутую информацию о нашем ассортименте, о наших продуктах. И плюс получили полезную информацию о том, как выбирать ароматы, вообще какие есть тонкости, нюансы при подборе, хранении, ношении ароматов и так далее. Да? То есть вот такие вот моменты. И то же самое касается и ухода за кожей лица и тела. То есть правила ухода, то есть по окончанию этого курса новичок может самостоятельно составить программу по уходу за кожей лица, своего лица, определить свой тип кожи, составить программу и подобрать для себя парфюм может. То есть, основываясь на самую простую методику подбора ароматов через карту ароматов, которая есть в каталоге. Тоже можно подобрать для себя первые ароматы. А дальше уже предлагаю, в курсе, в последнем занятии, если вы помните, я предлагаю двигаться дальше в проект «Первые деньги», где мы все это изучаем более углубленно и с прицелом, с прицелом работы с клиентами по созданию клиентской сети. Вот это все остается в силе. Единственное, есть еще такая задумка, тоже буду заниматься уже после того, как закончу косметичку, буду заниматься реализацией курса. Хочу сделать небольшой такой знакомительный курс, но уже не с продуктом, а с бизнесом. Вот, для того, чтобы те, кто приходит к нам и, и, и не, не очень знакомы с сетевым бизнесом, да, то есть нет понимания вообще, в чем суть сетевого бизнеса, в чем его фишки, в чем его преимущества, для того, чтобы новички могли познакомиться и понять для себя, интересно им в этом направлении двигаться или нет. Вот, то есть я планирую в дальнейшем вставить между косметичкой и первыми деньгами, для того, чтобы в, в косметичку человек уже шел осознанно. Я просто вот сейчас, вот, когда веду новичков, людей, которые... Не, не знакомы с сетевым, не знакомы с нашим маркетинг-планом. Я сталкиваюсь с тем, что этим новичкам сложно поставить себе цель, сложно сориентироваться там элементарно посчитать свой потенциальный доход то есть они не знают как это сделать и и соответственно понятно что я веду этих людей то есть они движутся под моим чутким руководством но я я понимаю насколько это сложно когда ты идешь условно говоря как в темноте да вот тебя ведут за руку но ты сам ничего не видишь и не понимаешь вот для того чтобы появилась какая-то картинка и понимание у новичка, то есть буду делать создавать такой курс. И, соответственно, если вы являетесь руководителем структуры, если у вас есть команда, то я вас призываю точно к тому, к тому же самому создавать свой контент, вот, потому что да, на начальном этапе новичок может пользоваться контентом настоящего наставника, это нормально. Вот. Но когда мы говорим о дальнейшем развитии, если вы хотите действительно развиваться, если вы хотите создавать свой личный бренд как сетевого предпринимателя и приглашать другую аудиторию на свой личный бренд, то вы, вам не удастся избежать такой задачи, как создание своего личного контента. То есть создавать свои обзоры каталогов, создавать свои... Курсы, но это может быть чуть позже, да, но даже какие-то базовые материалы создавать самостоятельно. И освоению этого навыка в курсе ⁇ Первые деньги ⁇ я тоже уделяю очень большое внимание. То есть мы прямо на этом этапе начинаем создавать свой личный контент, потому что для дальнейшего развития это очень важно. Это очень важно. Вот. То есть вот, вот над такими задачами я на данный момент работаю. И то есть вот, по мере того, как будут какие-то этапы, уже буду завершать, буду создавать, то есть я буду все это в чаты выкладывать, анонсировать, вы сможете этим пользоваться. Вот, то есть это тем, то, чем я занимаюсь на данный момент. Вот, сегодня у нас с вами 18 июля, прошла первая половина июля месяца. Прошла, надо сказать, неплохо, вообще очень даже неплохо для лета, прямо вот хорошие результаты, хороший объем, очень обнадеживает то, что в, то есть в сезон мы войдем в хорошем таком рабочем состоянии. То есть, если у вас так, я за вас тоже крайне рада, если не так, то посмотрите, что еще нужно сделать, то есть, что подкрутить своих действий для того, чтобы ваши результаты, скажем так, совпадал со среднестатистическим, да? то есть есть периоды, когда вот есть какой-то общий спад, да? то есть это чувствуется, есть периоды, когда есть общий подъем, вот. и если, если вы, когда всеобщий спад, у вас идет всеобщий рост, вернее, у вас идет рост, то это классно, это значит, что ваш личный вклад в развитии вашего бизнеса, вашей группы, он позволяет не впадать в вот эти вот какие-то глобальные волны. Да? Но если тогда, когда идет общий подъем, у вас идет общий спад, это, ну, это говорит о том, что не дорабатываем, то есть лично мы не дорабатываем как наставник, если у нас вдруг, мы идем вдруг поперек процесса. Вот, поэтому июль идет хорошо. Обратите на это внимание, поработайте со своими клиентами, партнерами, и, и то есть можно прямо в июле ставить можно такие достаточно амбициозные цели. Вот, это то, что я могу сказать по той картине, которую я вижу. Поделитесь тем, что у вас происходит, поделитесь над какими задачами вы работаете, какие цели перед собой ставите. Может быть, есть какие-то вопросы? То есть с удовольствием участвую и ну, чем смогу как говорится помогу передаю слово вам ну, если можно я начну давай наталья Поделиться обычно мой, мой летний период происходит вот в таком примерно режиме, как сейчас, но на самом деле радует, что по сравнению с прошлым годом более активно okay. э, и оборот у меня идет, как бы получается ровно стабильный. Okay. Вот. Ну поделиться над чем работаю, то что все-таки у нас здесь как бы сельская местность на данный момент и периодичность такая в обороте происходит. Почему? Я выхожу каждую субботу на бренд-стойку, у меня стоит в торговом центре. И вот насколько я вижу, люди подходят, знакомятся и не решаются подойти и приобрести аромат прямо на бренд-стойке. Что я сделала? Я взяла, написала объявление более так подробно, что... Не просто присутствует здесь возможность приобрести аромат, а то, что можно будет позвонить по телефону, провести консультацию онлайн. Это тоже как бы новость для этого региона. Uh -huh. И то, что можно также ставить заявку прямо на бренд -стойке. И у нас был день села. Здесь такое яркое большое событие. И вот у меня как раз было три таких интересных встречи на этом событии. что И люди как раз они откликнулись на то объявление, которое я сделала. То есть они объясняют, что когда видят бренд-стойку, ароматы, и вроде бы в данный момент не актуально, но когда увидели меня на празднике, подошли и уже более каким-то уже осознанно уже спрашивали, какой нужен аромат, порекомендовала им, и у меня было две продажи и одна девушка заинтересовалась. Вот мы с ней будем связываться, встречаться именно. ее заинтересовала, как стать партнером. Классно, классно. Наталья, вообще, вот, вот сейчас всех хочу, всем хочу обратиться, да, Наталья имеет отличный опыт работы в небольшом населенном пункте. Вот, Наталья выезжает на лето, в я не знаю, как это называется, в село или что это? Село, да, у нас село, 2000 человек, здесь идет по статистике. как бы. Угу. Село 2000 человек, и Наталья... Благодаря своей регулярной работе каждый год, она там уже звезда этого села, то есть все ее знают как парфюмерную королеву, вот, и то есть у Натальи есть опыт работы в небольших населенных пунктах, это, это вот, если кому-то интересно, то с, с вашей стороны, если будет отклик, да, то есть если вы хотите, чтобы Наталья поделилась своим опытом, мы как-нибудь организуем встречу с Натальей, да, Наталья, ты же не против? И чтобы рассказать вообще, как у тебя организована работа. Ну, Наталья? В принципе, да. Я просто здесь очень не очень хороший звук был, не поняла вопрос. А, ага, нет, это не, это не вопрос, это даже не к тебе вопрос. Я к тому, что у тебя большой опыт работы в небольшом населенном пункте. Ты из года в год работаешь в... В селе, в который приезжаешь на лето, да, и ä, Наталья, если был, и будет интерес со стороны консультантов, Наталья, я думаю, что не будет против поделиться своим опытом. Как она это делает? То есть как у нее выстроена работа, как. как я, я единственное, что спросила, не против ли ты. вот. Я, я, я, конечно, согласна, просто потому что в этот раз я еще исп... попробовала немножко другой вариант. У меня была бренд-стойка, написано «Ламбре». Я сделала вывеску вот эту, ну, как она обычно стоит, «Ламбре», она а вне села я написала «Аромабар». Ага. То есть «аромабар», то есть это было актуально на данном мероприятии, поэтому люди их не, ну, не загружались каким-то именно какой-то компанией, да, и вопросами, да. что я продаю. А то, что это именно бар. Вот интересная была фишка, да, и, ага. и, писк, и им понравилось. Понравилось, то есть нашел отклик. Вот, и еще что касается, вот ты говоришь, на бренд-стойку бренд не все подходят. Тут еще это может связано быть с тем, что человеку для того, чтобы принять решение, ему, то есть вот как мы говорим, должно быть несколько касаний, да? Меня хорошо слышно? А то я так понимаю, что может быть это у всех так звук как-то пропадает. Да, у меня не очень, хороший, это, не очень хорошая связь. Не очень не хорошая хорошо связь. Слышу. Что, Фирус, говоришь? Слышно хорошо, отлично. Слыш, ага, слышно хорошо, значит, Наталья, это у тебя связь, да. А, несколько касаний. То есть первый раз, когда человек видит, у него может вообще не возникнуть никакого интереса. Второй раз человек видит, ага, снова попадается на глаза. Это уже воспринимается как что-то знакомое. То есть это, то есть у тебя снова откладывается. Третий раз увидишь что-то, у тебя возникает, может возникнуть уже интереса вообще, что это такое. То есть оно вот мозолит и мозолит глаза, да, мозолит и мозолит. Вот. Четвертый раз ты можешь решиться подойти, посмотреть вообще, что это такое. И потом начинаются касания, которые приводят к принятию решения. То есть нужно мне это или не нужно, нравится, не нравится, а вот это вот понравилось, можно купить, а когда у меня будут деньги, а вот тогда у меня будут деньги, тогда я смогу купить. И если вы вот постоянно, как говорится, попадаетесь на глаза, постоянно вы человеку о себе напоминаете, то наступает такой момент, когда он принимает решение решение, когда он принимает решение о покупке, о регистрации и так далее, и так далее. Вот, и поэтому, если человек увидел Наталью на стойке и не подошел в этот момент, это еще ничего не означает, это не значит, что это никогда не произойдет. Это говорит о том, что нужно еще просто человеку сколько-то сколько, сколько раз увидеть для того, чтобы принять решение. И это всегда так. На сегодняшний день, когда вокруг нас огромное количество информации, вал информации, то эти вот количество касаний увеличивается. То есть пробиться через информационный шум, который есть вокруг любого абсолютно человека, бывает не так просто. И поэтому чем чаще вы попадаетесь на глаза, чем чаще вы появляетесь в жизни того или другого человека, то есть рано или поздно человек начинает принимать решения. Именно так работают клиентские чаты в том числе. То есть вы на начальном этапе, вы можете отправлять туда информацию, вы тоже там можете работать, но при этом не, не быть достаточного отклика, но вы продолжаете о себе напоминать, напоминать, напоминать, и в определенный момент у человека появляется желание. Или вы, например, попадаете в тот момент, когда появилась потребность у человека, и выйдут со своим предложением. Потому что если у человека появится потребность, а вас нет на горизонте, вы о себе не напоминаете, то человек откликнется на то предложение, которое появится в этот момент в его поле зрения. Это совсем не говорит о том, что он вспомнит про вас, он вспомнит про компанию Ламбре, вспомнит про наш парфюм или про нашу косметику и сделает покупку именно у нас. Нет, совершенно не так. То есть это нужно, чтобы мы были в поле зрения у человека, у которого возникает потребность. И тогда он покупает у нас. А так он может купить где угодно. То же самое касается бизнес-предложений, кстати говоря. Точно так же. Вот у меня в... Так, это Май или июнь, уже сейчас не помню, зарегистрировалась девушка, которая до этого зарегистрировалась в другой сетевой компании парфюмерной. Вот. И сравнивая продукты, она рассказала, конечно же, ламбре по качеству лучше. Говорит, Но почему-то, когда мы начали анализировать, ну, то, что она начала вспоминать, почему так получилось. Она сказала, что вот подруга предложила, и я приняла решение. Да? То есть я, я приняла ее предложение, а про ламбре я даже не вспомнила. Это потом уже в разговоре с мамой, там они вспомнили про Ламбре и начали искать компанию и есть, изучать возможности сотрудничества с этой компанией. Вот. То есть это говорит о том, что она зарегистрировалась в другой компании только потому, что ей сделали предложение, а у нее на тот момент была потребность. И все, вот оно совпало. Поэтому, Наталья, да, благодаря постоянству твоих действий, благодаря тому, что ты постоянно находишься перед людьми, ты напоминаешь о себе, то есть они рано или поздно принимают решение. Вот, Наталья, спасибо тебе большое за то, что поделилась. Желаю тебе продаж много в твоем летнем селе, скажем так, в твоем летнем, в твоем летнем месте работы. Вот. ну и если да. у тебя еще удастся завести партнеров там, ну это будет вообще круто. Они у меня уже есть, здесь за это время у меня четыре партнера есть, но они не очень как бы, они больше берут для себя, но для своего да. окружения, но есть партнеры и uh -huh. есть. Uh -huh. Ну отлично, классно, ну, тогда расширять, желаю тебе Спасибо. расширить свою сеть партнеров и чтобы она еще и дальше развивалась. Вот. Кстати, что касается дальнейшего развития сети партнеров, даже если это просто потребители, тоже вот я уже, по-моему, с вами делилась, то есть готовлю материалы, которые будут рассказывать даже потребителям о том, как можно, какие возможности перед ними открываются, когда они просто регистрируются в компании, даже если просто на себя покупать, вот. для того, чтобы рассказать людям и показать им возможности. Вот это тоже, тоже в вот планах, вот, так что будет много планов, но это все планы в рамках выстраивания воронок по рекрутингу. То есть если вы нацелены на рекрутинг, если вам это интересно, всегда тоже мыслите воронками. И что касается воронки, в первых деньгах мы тоже этому учимся, то есть я показываю, как можно выстроить воронку клиентскую, и то есть как можно клиентов вести к принятию того или иного решения. Вот это все в рамках, в моем случае я это делаю в рамках воронки по рекрутированию. Но воронки можно делать и в, в работе с клиентами тоже. Наталья, спасибо. Так, ну что, как у нас дела у остальных? <кх> Вижу, что Татьяна к нам подключилась. Фируза, расскажи, что там у вас происходит. Очень интересно послушать, как у вас идет подготовка к открытию, какие есть новости. Я ну, как бы немножко знаю про то, что у тебя происходит, но я думаю, что остальным участникам наших встреч тоже будет интересно, как идет подготовка к открытию Узбекистана. Еще раз приветствую всех. Ну, подготовка у нас идет, ожидается 20-21 числах, то есть уже на днях отгрузка. И далее ждем уже э, транспорт, когда нам подъедет. Потом начнем работать с подготовкой по материалам. Вот будет у нас то есть каталоги и все такое прочее. И... Э, помещение. А девочки, несмотря ни на что, ну, в смысле, вот нету продукции пока еще, открытий не было, но у меня команда работает вовсю, сами себя рекрутируют, создали чат, и там, делятся, общаются с друг другом. Вот. Ну, в этом в групповом чате у них где-то более 60 человек. Вот это только один человек, то есть это один э, человек только столько народу собрала. Это одна ветка у тебя. Одна ветка, да. Ну, в смысле один консультант, которого yeah. я. Ну, я один раз я побывала у них, там, в Селе, провела э, этот, каким презентацию да, объяснила про маркетинг и все один раз с ней у меня личная встреча была я один раз вот там побывала после того вот так вот mm -hmm. и а, просто у меня уже времени не было поехать по другим регионам а, так как другими вопросами вот этим занимаюсь mm -hmm. вот а, так вот один раз побывала уже вот такой результат Здорово, здорово. Вот. Ну, классно. Значит, отгрузка скоро будет, и идет подготовка, и команда тоже готовится. Так что, если у кого-то в Узбекистане есть потенциальные люди, есть кого пригласить, да, то есть можете начать предварительно уже на эту тему разговаривать, предварительно, предварительно по... Дата запуска, я думаю, что сейчас у нас 18 июля, отгрузка в 20-х числах, значит, ну, я думаю, что 1 сентября, скорее всего, будет старт, если, ну, все, да. если, все пойдет, если все пойдет по плану. Да, да, да, я думаю, так. Только, да. только. Вот, так что у нас начнется новый отчетный период в компании, и как раз вы стартуете, то есть мне кажется, вот прям очень даже получается... Там все удачно. И причем у вас жара, наверное, спадет уже к этому времени, да? То есть не будет такой... да сейчас очень жарко, прям вот, ну, даже не советую никому выходить из дома, да? Я сама тоже сейчас из дома все делаю, потому что очень, очень, сильно жарко. Сколько у вас там градусов? Ну, в этом показывают 41, на самом деле больше, как его, где-то, наверное, под 50. Когда да, выходишь, прям печет сильно. Uh -huh. Ну, где-то 10 дней вот так вот будет. Uh -huh. Ну, да, юг на юге так. Ну что, благо сейчас есть интернет, благо сейчас можно работу вести онлайн. И, наверное, чем, собственно говоря, твои девочки и занимаются. Это точно. <laughs> Ну здорово, здорово. Так что настраиваемся на 1 сентября, настраиваемся на старт вашей работы, чтобы ту подготовительную работу, которую девочки проводят, которую ты проводишь, они обязательно уже оправдались, окупились и начали приносить вам доход. Давайте ждем вас тоже к сентябрю. да. Так, да, мы, кстати, будем делать события, открывающие, и куда можно будет приглашать всех желающих. Но об этом мы объявим. Этим будем заниматься уже в августе, Хорошо, Ферут, спасибо тебе большое. Желаю удачи тебе, всем твоим девочкам и не только девочкам, может быть, и мальчики тоже у тебя там есть. Чтобы все получилось, все задумано, обязательно. Получилось так, как вы задумали, как вы хотите. Спасибо вам. Хорошо. Так, ну что, у нас осталось 8 минут нашего эфира. Кто еще хочет поделиться, задать вопросы, рассказать, над чем работаете, какие, какие проблемы, с чем сталкиваетесь? Свободный микрофон. А можно вопрос э, да. этот, по вот этим новым ароматам? Угу. Хотела узнать, как, какие мнения у кого как. Ну, просто я еще с ними не знакома вообще. За этого. Фирус, приходи на следующий, следующий понедельник на наш разбор. Вот там ты получишь полный спектр всех мнений, какие угу. только будут. Хорошо. Ты Хорошо? Угу. То есть, прям со всех сторон посмотрим на этот аромат и сложится впечатление. Вот, могу сказать, по продажам, в принципе, покупаются ароматы неплохо. Вот, пока, не знаю, пока нет статистики, какой больше, какой меньше. Но белый бланк, он более свежий, цветочный, более прозрачный. А рожь, ну, соответственно, о чем у цвета и говорят, он более насыщенный, более с более такими сладкими нотками. Вот. А можно еще вопрос? Это будет два аромата или в эту коллекцию еще потом какие-то войдут? Будут, будут ароматы. Изначально вообще, когда презентовали в прошлом году, там показывали, то есть заявляли четыре аромата. Вот. Я так понимаю, что еще как минимум два аромата точно будут. Вот. Будет ли эта коллекция дальше расширяться, пока не знаю, не могу сказать, но заявлялось четыре аромата. Так что будем ждать еще два. Так, минимум. Я сегодня вот бланк нанесла к белой рубашке. Бланк сижу, слушаю. А нот значительно больше, да, будет, кажется. Что? Нот, нот. Нот будет, да, там изначально запланировано 12 ароматов, как минимум. Вот. Осенью планируем выход еще трех ароматов. Вот. То есть... Осенью еще как минимум три аромата ждем. То есть уже определились с ароматами. Сейчас идет вопрос производства и сбора такого конечного продукта, что называется. Это тоже сейчас непростая задачка в наших реалиях. Вот. Осенью планируем выход трех ароматов. Спасибо. Пожалуйста. Так, ну что, я так понимаю... На сегодня у нас дележка закончилась, все поделились, кто хотел тем, чем заниматься, вопросы задали. Если у вас возникают какие-то вопросы, мне обязательно ждать встречи сегодняшней, да, там понедельничной встречи, вы можете всегда эти вопросы написать в чатах, либо в чате по продуктам, да, если вопрос касается продуктов, продуктовых линеек, вы можете всегда задавать вопросы в этом чате, там открытые сообщения, можно писать, либо задавать вопросы в командном чате, командный чат у нас про бизнес, про структуру, про все бизнесовые вопросы, то есть все вопросы можно там задавать, поэтому не стесняйтесь, задавайте, как говорят, самый глупый вопрос, это не заданный вопрос, поэтому смело задавайте в чатах и своим партнерам, своим консультантам тоже, то есть их тоже приучайте, что можно совершенно спокойно задавать вопросы. Вот. Так, ну что, тогда на этом на сегодняшний, на, на данный момент мы с вами встречу заканчиваем. Всем большое спасибо за то, что пришли на эту встречу. Тем, кто пришел на эту встречу, особенно, прямо вот, особенно желаю продуктивной наступающей недели. У нас с вами осталось две полных недели июля месяца. Желаю вам отработать их по полной, получить отличный результат. Тем, кто будет смотреть записи, вам также желаю продуктивной работы. Единственное, не знаю, когда вы будете смотреть эту запись, но в любом случае желаю вам продуктивного июля, получить хорошие результаты в июле. И по традиции тем, кто сегодня на встрече или те, кто будут смотреть записи, как всегда, если есть, находит отклик то, о чем мы сегодня с вами говорили, если что-то откликается, у вас появились инсайты, выводы, для вас это было ценно. Поделитесь либо в командном чате, либо в чате любимых продуктов своими отзывами, впечатлениями, своими инсайтами, которые у вас появились. Для того, чтобы ваши партнеры, ваша команда также захотела посмотреть запись нашей сегодняшней встречи и получить пользу. Вот это вот традиционная моя просьба. Ну что, друзья, встречу заканчиваю. Всем спасибо и продуктивной... Наступающей недели. Всем пока. Пока-пока.